Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами рассмотрим машинно аппаратную схему линии производства короткорезанных макаронных изделий. С вами Дмитрий. Сегодня я хочу представить вам схему линии производства короткорезанных макаронных изделий. Но прежде чем мы перейдем к ее рассмотрению, поговорим о макаронных изделиях. Макаронные изделия это самые простые изделия пищевой промышленности для приготовления. Потому что они содержат только муку, воду, иногда в них добавляют соль или вкусоароматические добавки. Но при этом внесение этих вкусоароматических добавок практически не изменяет физико-механические свойства макаронных изделий. Особенность макаронных изделий состоит в том, что для замеса макаронных изделий требуется значительно меньшее количество воды, чем при замесе хлебопекарного теста. В зависимости от э, влажности различают три вида э, замесов. Первый замес это твердый замес. Как можно догадаться из названия это замес, в котором содержится, в который добавляется минимальное количество воды. При этом влажность на выходе после замеса. Составляет от 28 до 29%. процентов. Средний замес. Замес, в котором добавлено чуть больше воды, чем в твердый замес. И в среднем замесе влажность э, на выходе составляет от 29,1% до 31%. И мягкий замес. Влажность теста после замеса составляет от 31,1% до 32,5%. Рассмотрим замесы более подробно. Тип замеса зависит от следующих факторов. Первое. При использовании муки с низким содержанием клейковины применяют мягкий замес, а при липкой, тянущейся клейковине – твердый. Второе. При производстве короткорезанных изделий и макарон, высушиваемых в лотковых кассетах, для предотвращения слипания изделий во время сушки используют твердый или средний замес. Третье. При производстве длинных изделий с подвесной сушкой для придания сырым изделиям большей пластичности применяют средний или мягкий замес. Причем при использовании полукрупки или хлебопекарной муки влажность теста должна быть на 1-2% выше, чем при использовании крупки. Четвертое. При использовании матриц с тефлоновыми вставками влажность теста должна быть несколько меньше, чем при работе с матрицами без вставок. При замесе теста из крупитчатой муки требуется более продолжительное перемешивание, чем при замесе теста из порошкообразной муки. Поскольку проникновение влаги внутрь плотных крупинок происходит значительно медленнее, чем внутрь мелких частиц. Вследствие этого продолжительность э, замеса при изготовлении изделия из крупки увеличивается на 20 минут. Такая продолжительность обеспечивается в многокорытных тестосмесителях. В прессах с однокорытными смесителями продолжительность замеса составляет от 8 до 9 минут поэтому влага не успевает равномерно распределиться в крупке и изделия имеют следы непромеса, что негативно сказывается на качестве процесса прессования и качестве готовых изделий. После замеса температура теста должна быть примерно 40 градусов. Такая температура Обусловлено тем, что при традиционных режимах замеса и формования макаронного теста его температура перед матрицей не должна превышать 50 градусов Цельсия. Так как при прессовании в шнековой камеры происходит разогрев теста в среднем на 10 градусов, исходя из заданной температуры муки, воды и готового теста можно провести теплотехнический теплотехни... расчет. На слайде представлена формула для расчета температуры воды по известной температуре теста после замеса и известной температуре муки. Обозначения в этой формуле следующие. МТ, масса теста в килограммах, определяется как сумма массы муки и массы воды Т с индексом Т температура теста в градусах Цельсия С с индексом Т удельная теплоемкость теста М с индексом М масса муки в килограммах Т с индексом М температура муки градусов Цельсия С с индексом М Удельная теплоемкость муки. М с индексом В – масса воды в килограммах. С с индексом В – удельная теплоемкость воды. В зависимости от температуры воды различают несколько типов замесов теста. Первый – горячий замес. Температура воды от 75 до 85 градусов Цельсия. Теплый замес при температуре воды от 50 до 65 градусов Цельсия. И холодный замес при 20-25 градусах Цельсия. На практике наиболее часто используется теплый замес. Нагрев макаронного теста увеличивает пластичность и текучесть что в свою очередь приводит к росту производительности пресса. Оптимальной температурой макаронного теста после смесителя следует считать температуру около 60 градусов. Такой режим замеса называется высокотемпературным и дает следующие преимущества по сравнению с традиционным низкотемпературным замесом. Первое. Увеличивается производительность пресса на 10-15%. И на такую же величину снижается расход энергии на прессовании, что обусловлено повышением текучести теста при нагревании его перед прессованием. Второе. Предотвращается выпрессовывание белесых изделий вследствие повышения пластичности теста, а значит снижение интенсивности процессов перетирания теста в шинековой камере и насыщение его мельчайшими пузырьками воздуха. Третье. Не требуется воды на охлаждение шнековой камеры. Четвертое. Сокращается продолжительность сушки изделия и предотвращается их слепание вследствие испарения около 3% влаги с поверхности выпрессовываемых сырых изделий. И образование подсушенной корочки в результате разницы температуры изделий и окружающего воздуха. Пятое. Улучшается цвет изделия. Помимо регулирования влажности теста и температуры воды, которая идет на замес теста, также возможно регулирование температуры внутри шнековой камеры пресса, а также температуры матрицы через которую выпрессовывается макаронное тесто. Есть пресса, которые позволяют нагревать макаронную матрицу до температур 105-110 градусов Цельсия. При этом при выпрессовывании из такой нагретой матрицы происходит э, легкое испарение воды, которая находится в макаронном тесте. При этом, эта вода, вследствие того, что испарение происходит достаточно быстро, она превращается в пар, и образуется своеобразный зазор между ниткой макаронных изделий, которая проходит в отверстие матрицы, и телом матрицы, металлом матрицы. И в этом зазоре находится который м, выполняет роль м, смазывающего агента. Теперь более подробно рассмотрим машинно аппараторную схему линии производства короткорезанных макаронных изделий. Линия производства короткорезанных макаронных изделий представлена на слайде и включает оборудование для подачи сырья, штековый пресс 10 с разделочным устройством 6, предварительную 13 и окончательную 17 сушилки, бункеры 21 для стабилизации изделия. Исходные компоненты Дозатором 8 направляются в трехкамерный тестосмеситель 9, оснащенный системой вакуумирования. Замешанный полуфабрикат двумя прессующими шнеками нагнетается в головке пресса с матрицами 7. Нож разделочного устройства 6, двигаясь по нижней плоскости матрицы, отрезает от выпрессовываемых прядей изделия определенной длины. После обдувки в устройстве 5, сырые макаронные изделия поступают в две независимые секции вибрационного подсушивателя 4. В каждой секции продукт проходит сверху вниз по 5 вибрирующим ситам 3. Обдувается вентиляторами 2 и подсушивается. Два потока изделий из виброподсушивателя с помощью вибролотка 1 объединяются и элеватором 11 направляются к распределительному устройству, раскладчику 12, который равномерным по толщине слоем распределяет продукт по всей площади верхнего яруса 14, предварительной сушилки 13. Здесь влажность изделий снижается на 6-7%. Затем элеватором 15 изделия поднимаются и раскладчиком 16 равномерно распределяются на верхнем ярусе 18 окончательной сушилки 17. В этой сушилке за 6,8 10,5 часов изделия высыхают до стандартной влажности. С помощью элеватора 19 и подвижного ленточного конвейера 20 установленного на направляющих, высушенные макаронные изделия направляются в бункера 21 накопителя стабилизатора. Продукт из бункеров с помощью ленточного конвейера 22, вибробункера 23 и ковшового элеватора направляется к фасовочным машинам. На линии короткорезанных изделий можно получать штампованные макаронные изделия. Для этого в головках пресса устанавливают специальную матрицу со щелевидным отверстием. Отформована из матрицы лента тесто разворачивается специальным устройством и подается на роллиганг, штамп машины. Линии подобного типа можно компоновать вертикально в многоэтажных производственных зданиях. Спасибо вам за внимание. В этом видео мы рассмотрели машинно аппараторную схему линии производства короткорезанных макаронных изделий. Также вы можете ознакомиться с машинно аппараторной схемой линии производства длинных макаронных изделий, таких как спагетти. Я записал это видео и рекомендую вам его посмотреть, нажав на плашку здесь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых видео, поставьте колокольчик. Всего вам доброго, желаю вам всяческих успехов. До новых встреч!